Добрый вечер! В этом видеоуроке хочу показать, как выключить звук при приветствии компьютера, то есть при загрузке. Для этого нам а, надо свершить несколько простых действий. Нажимаем Пуск, панель управления, ставим просмотр категории, как удобно, и выбираем оборудование звук. Выбираем изменение системных звуков и убираем просто галочку «Проигрывать мелодию запуска Windows». Нажимаем «Применить», «Ок» и перезагружаем наш компьютер. После этого, при включении вашего ПК, звука приветствия не будет. Давайте убедимся этому. Сейчас наша операционная система перезагрузится, точнее, моя виртуальная машина. После чего вы сами услышите, что никакого звука не, не будет. Давайте а, как бы тихо, чтобы было все и слышно хорошо. Подождем, пока она загрузится. Как видите, система загрузилась, никакого звука, ни приветствия компьютер не издал. То есть, все у нас работало. На этом видеоурок я хочу закончить. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу «Помощь компьютера» сдавайте возникающие проблемы, связанные с ПК в моей группе. С удовольствием на них отвечу. А так, спасибо и до свидания.